Ну что, ребят, поехали на девятую победу заходить. Колода выглядит вот так. Золтан, Мируна, Киан, Агуара, Йорвит, Медитация, Королевский указ, Лавк. Тут у нас Асире, кстати, очень удивительно хорошая карта оказалась на арене. Ифрит, чемпион, Морвуд Трувель, Насферат для снятия погоды, Принц теннис, Королева корова призерка самая худшая, наверное, тут карта. И потом еще вторую покажу. Подкрепление. и два. Два заклинания. Руна дивана и черная кровь. Грифон вот еще одна бесполезная карта. Я забыл посчитать, что бронзовые отряд не серебряный, медведь, Бондика, охоты, демон, легкий дракар, охотник полуэльф, бурая хорук, гуль и доплер. Поехали. <coughs> Попробуем взять девятый вин уже во второй раз. Два поражения у меня есть, так что в случае чего это будет фаталити, мне. Ну, 8 тоже, я думаю, неплохо, в любом случае. Но, честно, от этой колоды я не ожидал такого результата. Ну, потом как-то пошло нормально. За сукубом было пару каток. Очень хорошая комбинация сире С тенниса отдаешь, например, пораньше. Потом обратно его с Асире возвращаешь. Можно Турвьель играть точно так же с подкрепа. Но тут, я имею в виду вариативность. Бурой Харук тоже прикольно. Замешивать можно. На Носферат снимает погоду, так что это, это вам quick гайд на деку. Тарвьель, наверное, тогда ставим. Угу. Ты ходишь по тонкому льду. Окей. Okay. Пас. Не всегда опасно, нажимаю, зависит от того, против кого играю, и смотря какие у меня карты в руке. Но тут раз есть лавк, раз есть морвуд, снятие погоды, то в принципе почему бы и нет. Почему бы и нет. Ну сейчас, mm -hmm. я буквально вот восьмая катка была против товарища, которого был Имлерих, три раза сыгран. Он его, я его убивал три раза. Ну, в третий раз я его не убил, просто залочил, но суть не в этом. Суть в том, что он сыграл Эмлериха, я его убил, он дал еще одного. Я его тоже убил, и потом он дал возрождение. И еще один Эмлерих появился на столе. Только... О, хорош. По-моему, почти все золотые карты собрал. Киян у меня. Впечатляет. Да, впечатляет. Впечатляет. Начнем сразу со Стейниса. Типа. почему нет. Вот обычно он только очень любит корабль, самое лучшее. Окей. Но обычно он любит доставать прям какой-нибудь трешачок. Обычно он, он у меня раза три доставал Харук. Но этого хватало все равно, чтобы Сукуба выиграла катку. Привет. Ого. Ловушка на миллиард. Ну, значит, Морвуд будет хорош. Ой, хорошо. Ну, в принципе, это не турвьель, но минус 10 сил я и сделал, как бы. На самом деле косяк. Косяк. Видите, <связывающие> 8, это как бы 6, эффективный урон 6, плюс броня. Сюда наношу 6 урона, это будет 7, да? 7. Тогда семерка бьет сюда, остается 1 хп. Один в семерку нормально. Хотя я могу просто дать чемпиона. Ну, чемпиона, наверное, лучше оставлю. Мне слишком нравится сейчас, э, Йорвит медитация. Просто как лемба с маслом. Это неплохая дуэль. Чуть жаль, что она не выигрывает мне раунд. Это да, сейчас было бы очень важно. Ну, а чемпион-чемпионов останется на случай возрождения. Очень любят ее сейчас... Ну, это у нас... Слова. Много темпа. Это у нас много темпа, да. Оу. Это Оу, да, детка. Не вот это хорошо, Шани хорошие. Давайте ну, типа, поставим ловушку сразу, если он нажмет пас, вдруг решит там отыграть, то, что это Милайн какая-нибудь. Нет, играет... Ну, как не отыгрывает? Он-то отыгрывает. Узурпатор узурпатору Родовида еще родновато, пожалуй. Вот у Гуара топочка, я думаю. Что было последнее сыграно? Моя ловушка, да? Турвьель. Так, ну тут либо последнее желание, либо используем еще одну, правильно? Турвьель. Оу, это даже так оказалось? Оу, оу, оу, оу, оу, оу, оу, оу, а почему Морвуд-то? Ну, это неплохой циклапп. Опа, ха-ха, бурая хорокль вылетела. Оу. Ну, давайте злутом нададим. Всегда к твоему Черт, Хватает мне опять Сторвьели Блин, две ловушки, конечно, конечно сильно Вангемар По броне, естественно, ни разу не попал, но Так, если у меня там Альгуль будет, то пока ничего интересного Ну, давайте дадим Кияна А, стоп, у меня же Сукуба еще, надо не торопиться, наверное, с этой картой Будет тысячи лет. С подкрепа у меня там шестерки эльфийские, с Брувера. Блин, я не помню последнюю карту, но вроде все вышли. Не дал бы, получается, чуть раньше. Ай, да, амбругера? Я не помню, что у меня. О, ифрит, окей. Ифрит, это годно. Я, честно признаюсь, забыл сейчас вообще полностью, что у меня за карты есть. Но это не важно. Ифрит был, да. Ифрит хорошо. Что это там у нас уничтожает? Не... О, нашел беса. Ну ты даешь, дядя. Может, замешать ему потом трешечка? нашел беса ребят истощение на три силы правильно так печально теперь то что у меня с турвели ничего нету О, так у меня есть органика только одна да это доплер и это доплерская тель Окей, это все еще в пределах там, в пределах моего контроля. А, кстати, отличный насфераат будет на другую луну, на темную луну. Как она называется? На кровавую луну. Кровавая луна, да. Отлично зайдет, она очень много урона нанесет. Бух. Нифига себе, на 20 очков почти сыграла. Я первый раз вижу, что там и так играла. И все, и чувак нажимает пас. И изи-пизи. Выходим в следующий раунд. Под Кияна можем замешать обратно черную кровь. Ну, или мы будем играть Мируну все-таки. Доплер не лучшая карта. Ну, Грифон еще более не лучшая карта. Так. Что мы ему? Ну, давайте ему посмотрим, что можно подмешать. Шестерка нормальная и сорока А мне стеннис. А мне стеннис и я Девет. Только бы как-то найти подкреп нужно. Я его не найду. Получается, я Девет. Я сделаю как прикажешь. Я химдевет, а пацану замешаем шестерку Лавк! Лавк! Что так, ну это все еще пока норм. Отыграем от Йорвита какого-нибудь медитации. И играем Мируну Хотя это достаточно рискованно Но за счет того, что у меня лавка Я не боюсь ее играть Играем Мируну И последняя карта Камень, который дает ему Салапатер. Дает ему отличную карту картиши. Картиши? Ну, Забираем любым лавком кстати, первый раз, по-моему, за 9 побед я его вообще... Нет, не первый раз его, конечно, сыграл. Но в целом очень мало раз я его играл за эту катку. Ну, 9 побед, ребят, в очередной раз. Поздравляю себя. А, давайте посмотрим, что дадут из наград. Второй раз получаю 9. Выбываю со счетом 9-2. Дают камби. 345 руды, 45 обрывков, одна бочка и 45 еще... Руди. Вот так вот завершилась для меня эта игра на арене. Большое спасибо, что смотрели. Увидимся на стримах.